Друзья, ну что, Александр на форуме героев пригласил меня в свою резиденцию. Спасибо ребятам, что организовали данную встречу. Ну это не резиденция, Евгений. это открытый отель для всех. Ну, звучит красиво. Такая. Резиденция. Ну, вот, Александр... вот я здесь живу, но у меня здесь нет своего какого-то уголка. Я живу то там на 9-й виле, то на спа, mm -hmm. то здесь. Давайте присядем здесь в хороший очень рядом аркосогласие. Арка арка Какие у вас сейчас отношения с Сергеем Полунским и вот вся ситуация, куда он исчез, вышел, общались ли не общались? Ну, я не знаю, куда он уехал, там же прокуратура, по-моему, обжалует приговор. Uh, он не ответил. Я написал у себя пост о том, что я его приглашаю сюда на каворкин коливинг mm -hmm. и, конечно, неплохо вы ему построить здесь какой-нибудь небоскреб в Крыму в виде российского флага. Вы помирились. Oh. Вы <laughs> я к нему неплохо помирились. отношусь. Я даже хотел, меня прокуратура вызывала в июне месяце на допрос в суд, mm -hmm. когда он еще был на схеме подсудимых. Они надеялись, что я что-то там против него буду, а я, наоборот, в его защиту выступил, сказал, что дело сфабриковано, и прокуратура загрустила в зале суда сильно. Его не привезли, он был на... Ну, я считаю, что он жертва. Он жертва Добровинского и жертва там серьезных ребят, которые разыграли вот эту мою выходку, которую, конечно, я там сожалею, но ну, просто он меня выводил себя полтора часа. Меня, в принципе, я думал, давно невозможно вывести себя ничем. Но вот так получилось, что я, конечно, вспылил и, и не прав. И я за это готов был отвечать, но не постоянно. Те же хулиганство какое хулиганство какой я идеологической или политической ненависть руководство уже за бред я его не видел в жизни. взрослые мужчины что полицию получает 10... Но ну, тем не менее тем не менее это следственный комитет следственный комитет они не, не полиция расследовала год и два месяца и почти год я сидел на с камень обсудим уже понимаете это же была причина ну как бы крючок Понимаю, я понимаю отлично понимаю все сверху понимаю. Просто у меня или... к нему никаких претензий нет он мне ответил что александр ты знаешь где меня найти я там всегда готов приехать хоть он мне написал uh -huh. в этом самом, в, в, в Фейсбуке, uh -huh. Ну, я просто не стал уж его приглашать, может он где-то отсыпается или там приводит в себя в порядок, или, не знаю, где. Была ли у вас такая мысль бросить все, уехать на остров, капитал дает проценты, эти проценты еще проценты, спокойная жизнь, растить детей? Вот ну мне как бы нравится или... созидательный путь, я ведь не только что-то критикую, там разрушаю, я что-то созидаю, я как бы критикую то, что я считаю неправильным. И, конечно, это влияет на мои возможности. Кто-то мне за это отвечает негативным образом. Но мне скучно. Я, мне не интересно в Лондоне, в Америке, или там во Франции, или на юге Франции. Я там лучше сочувствую с папуасами uh -huh. на Папу Нововине или в Уганде, там, я не знаю, в каком-то национальном парке со слонами. Поэтому и мне нравится то, что Россия дает массу возможностей. И Просто жить интересно, не скучно. Это да, факт. Все страдают такие. Я не знаю, не знаю значит, Я что -то тоже стрелец просто. Да просто Я, никто я не чувствую, что это посыл, у меня уровень Да ладно, уровень, перестаньте Какой у меня уровень, у меня уровень обычный Обычный человек стал Вот у меня был банк, который я выращивал 37 миллиардов же оценка была максимальная Ну это когда было, 100 лет назад А сейчас? Ну, не знаю, может там пару сот миллионов долларов mm -hmm. Ну попробуйте продать это вы же начали с того как можно mm -hmm. mm -hmm. Ну это же не не на мальдивах находится отель он находится в крыму mm -hmm. то есть три месяца сезон В сезон мы заработали я тут уволил кучу жуликов mm -hmm. сам управлял весь июль и заработал там пару миллионов долларов я их сейчас размажу четенько 8 месяцев mm -hmm. я буду платить зарплатой 500 людям а я чуть-чуть сокращаю персонал, но в основном костяк весь оставляю. Я буду платить коммуналку и буду платить налоги. И все, вот, собственно, в нуле я и работаю. Вопрос от наших подписчиков. Превратится ли Крым в жемчужину России? конкуренция сочи Ну потенциал здесь колоссальный кое-какие вещи делаются очень супер вот ну вы можете посмотреть в ютюбе как строится мост вот, прям вот фу, -го колоссальное впечатление первая машина да, строится большой аэровокзал новый дороги строится ну к сожалению есть некоторые и мягко говоря там недостатки в крымском управлении я думаю они будут исправлены в ближайшее время меня например прикололи тем, что в 14 раз мне ставку аренды подняли. Это больше, у меня выручка 14 от... Раз. 14 раз, да. И при этом, при этом вот целый год объясняют, мы дураки, мы козлы, мы уроды, мы дебилы, ну иди в суд, иначе нас в тюрьму посадят, мы не можем собрать городской совет и отменить дурацкое решение. Ну вот, прикалываются. Ну, бог с ним. А в конце концов, даже если это рейдерский наезд, то я пытаюсь им объяснить, что, ребят, ну что вот вы отбираете что-то в закрытой изолированной зоне? Mm -hmm. Сюда не приходят деньги. Вы же все равно зарплату платите, налоги платите, коммуналку платите. Вы же не продаете свои товары и услуги. Mm -hmm. Крым закрыт сегодня, он заперт наглухо. Mm -hmm. Чего вы друг у друга что-то отбираете? -то? Какой смысл в этом? Вы только убытки платите дополнительно. Но они не очень это понимают. Mm -hmm. Они, видимо, думают, что что-то такое произойдет, но, но в ближайшее время ничего не произойдет. Для... Для... Для... Ну это глупость. Это просто глупость. Это просто такой менталитет. Ну, звучит круто. Крымневая долина. Это же реально можно меку для стартапа сделать? Погода шикарная. Э -э вот особенно сейчас, в этот период, в котором мы находимся, для разработчиков идеальный климат сосредоточится на работе. Инфра как в, в Амстердаме. Дождики все время, погода такая серая. И ты берешь и работаешь, работаешь, работаешь. Самый крутой стартап это. Выход, но ну, очень многие такие офисы интересные. Помимо Кремниевой долины, там, израильских, Силиконовых долин. Ну вот мы сегодня проводим стартовую конференцию. Народу, народу приехал намного больше. Такой творческий потенциал чувствуется у людей. И, кстати, кто-то говорит, я там завтра лечу на Бали. Угу. Билет в один конец. А зачем лечу на Бали? Давайте здесь, оставайтесь. Мы вам дадим условия э, дешевле, чем снять квартиру однокомнатную около МКАДа в Москве. При этом мы вам дадим правильное питание, здоровое питание мы Это вот на этой территории здесь? Да. Или вообще да. Или около? Ну, у нас там еще куча отелей. И вот еще новое здание, я показывал 30 тысяч метров, медицинский спа, оно готово, угу. с мебелью стоит все уже. Погода, ну, в принципе, хуже, чем погода сейчас, вот сейчас 15 градусов, да, ну, пасмурно, да. угу. ну, очень редко бывает. В основном 315 солнечных дней в году. Бывает снег на перевале, но очень редко. Mm -hmm. В основном 10-15 градусов плюс всегда. Это парк рукотворный, ему 150 лет, 10 гектар. Он просто феноменальный. И это все качество жизни совершенно несопоставимое с московским. И мы дадим цены, условно, там 35 тысяч. Ну там 50 тысяч это mm -hmm. ты квартира на МКАДе, но ну, здесь тебя меняют белье, халаты, здесь массажи, ä, правильное питание, там, капельницы, спорт, море в, в природа, 70, главное, 70 метрах. Что такое успех? Успешный человек. Ну, Пастернак же говорил, побед от поражений, ты сам не должен отличать. Я не очень люблю успеха Как-то вот мне почему-то. Нет, по по по не, ну, просто по по по почевать или. на лаврах мне не нравится. Вот я как-то стесняюсь успеха. Мне вот больше не успех меня тренирует. Кстати, ну, вот, не, ну вот И серьезно, людей, я же ведь я ищу я вы... вот как бы какой-то конфликт ну, такой здоровый, типа, который я разрешу в интересах граждан. Mm -hmm. а, в этом смысле мне как раз в воспитательных целях вот лучше поражение, чем успех. Ну, вот так. Ну, конечно, там, наверное, в душе я рад, что я вырастил в этом году 220 тысяч тонн картофеля. Mm -hmm. Ну, что толку-то картофеля, если всю моржу забирают сети? Mm -hmm. Я хочу мимо сетей коммутировать предпринимателей, фермеров, которые делают без пестицидов, герпецидов, еду mm -hmm. и потребителей. А зачем эти паразиты, все эти нужны? А зачем они? Тинькоф в своей книге написал вещь такую, когда он там пробовал один из бизнесов, он говорит, прият, едешь на велосипеде или на машине там по Сардинии, И у тебя, осознавая, тебя... ты осознаешь что у тебя 200 миллионов долларов. А вот ну, это говорит... Тинькоф, ну, Тинькоф, он, он, он как бы... У них там что-то в Куршавеле, да, какие-то виллы, виллы, какие да. что-то он строит. Там. Ну, я как раз считаю, что чем богаче человек, тем он скромнее должен быть. Лучше бы он практиковал на ней благотворительность и показывал пример, как Уоррен Баффет. Мне просто такие люди симпатичнее. Я не навязываю точку зрения никому, но если человек купил виллу на юге Франции, он для меня исчезает. Просто исчезает. Я его не помню. Или, или яхту. Я просто к тому, что эти деньги нужно тратить на созидание, на создание товаров и услуг, которые изменяют жизнь человечества. Я единственное переживал по поводу списка Форб, что я стал меньше денег иметь, чтобы тратить на благотворительность. Мне вот это нравилось всегда. Mm -hmm. это бы Поэтому я Хочу вернуться в список Форбс. и только из-за этого. А был пар поехал, что Форбс потом не. Forbes. Не не не, я как раз ругался, я даже э, это самое нанимал э, Шиллер, это юристы литигационные крупные английские. Я хотел судить с Forbes, чтобы они у меня убрали из списка. список неточный глупый и вообще придурковатый. Но юрист сказал, что мы не можем, поскольку ну, американский журнал имеет право там кого хочешь записывать, кого хочешь убирать. В бизнес-среде, в бизнес-опыте, в бизнес-жизни, какой был переломный самый момент, что вы такие, вот так знаете, я в ракете, и ракета пизжу, полетела, вот это что? Ну я где-то к году, году, к 2003-2004, когда я как раз выиграл позицию в Госдуме, как-то совсем стал к деньгам относиться, я как раз вот тогда, по-моему, первый раз я увидел в списке Forbes с двумя миллиардами долларов, как-то осознал, что у меня есть 2 миллиарда долларов, но они были в банке, или я их не, не выплачивался в виде дивидендов. Mm -hmm. И как-то я почувствовал, что мне это неинтересно совсем. Я и деньги, ну, что они есть, что нет, я их не чувствую, не ощущаю. И, и я решил уйти в реальный сектор. Mm -hmm. Вот их сбрендил чуть-чуть. Так, возьму самые mm -hmm. тяжелые отрасли, какие есть. Сельское хозяйство, которое при большевиках убивали сельское хозяйство, производство картофеля и зерновых. Окей. Okay. Авиаперевозки, авиализинг. Это я разговаривал с президентом тогда, и я создал компанию Люшум Мне ее отобрали потом. Я в нее вложил 200 миллионов долларов. Это самая большая авиализинговая компания государственная сегодня, которая российской авиационной техникой занимается. Я создал двух авиаперевозчиков. Blue Wings в Германии и Red Wings. И занялся доступным жильем. Я решил понастроить заводов по американской модели, которые из дерева и ориентированные весные плиты быстро делают быстро возводимое жилье. Но я опередил время лет на 15. Если бы я сейчас это делал, то сейчас стоимость земли с коммуникации и взяток чиновникам резко упала в разы. Я бы с помощью заводов резко снизил бы себестоимость. Вот. Собственно говоря, вот все деньги я сюда и засадил. И оставил банк. Но банк с капиталом 2 миллиарда долларов вот, был атакован в 2013 году незадолго до крымских событий. Мне пришлось все, что у меня было за пределами банка, продать, вернуть деньги в банк и отдать деньги клиентам. Это крыша исполнила ФСБ цбшно за мои выходки в отношении банков, которые они закрышовывали. Вот, собственно говоря, я и уехал обратно там куда-то на какую-то небольшую сумму денег и... Ну, у меня есть наличные, там пару миллионов долларов в собственном банке. Банк обслуживает только меня. Ему запрещено принимать клиентские деньги и давать кредит. С воды своего опыта, какие будут три направления? сказать, ребята, вот сюда идите, сюда или сюда? Сельское хозяйство. Майнинг, децентрализация. Нет, сельское хозяйство тяжелейшая история. Она так уже закредитована, заинвестирована очень сильно. Да. Я не рекомендую. Потому, все-таки, зависимость от нашего климата, никто ее никуда не делал. Mm -hmm. Если вы там где в Краснодарском Ставропольском крае, ну, там у вас тикет на вход будет дорогой, земля очень дорогая, близко порты. Ну, все время перепроизводство. В этом году самый большой урожай в истории России и, и в мировой истории. Мы обогнали американцев там на 20 миллионов тонн. Нет, сельское хозяйство – тяжелейшая история. Банкинг забыть, строительство забыть, ну, просто оно в полной заднице. Бэнкинг, Я не знаю, как ни странно, можно посмотреть на все эти криптовалютные темы, они так любопытные, как ни странно, но только там нужно правильно ориентироваться, понимать, о чем идет речь. Угу. Мне очень нравится... Вот кое-какие там мои проекты, например, здорового питания, минуя сети, когда фермеров надо коммутировать а, с потребителем минуя сети. Напрямую. Да, потому что мы забираем маржу в несколько десятков, то есть сотен процентов у сетей и распределяем ее. Часть отдаем потребителю, он меньше платит, часть отдаем фермеру. И все укладывается в логистику, в упаковку, в расфасовку. Просто человек экономит время, не ходит в магазин, получает гораздо более качественные продукты, и у него свой фермер как бы дома, домашний, там, со своим кабинетом в онлайне. Офигенная история. То есть производство. Мне нравятся всякие, как ни странно, технологические фишки, потому что в стране есть огромный потенциал производства. Вот я всю Африку обладил, ну, близко, в Африке в ближайшем, ближайшие 100 лет не будет такого завода, который есть у меня в Чехове. Mm -hmm. Он там, Вот ему 75 лет исполнилось. Он на 37 гектарах, он производит запорную арматуру для атомных станций, атомная приемка. Он загружен на миллиард рублей. Фу, это вообще ни о чем. Он может производить, что хочешь, что хочешь. Вот электрических этих самых машинок, гольф-кар, которые почему-то мы не производим, китайцы производят. До там гирокоптеров, это среднее между самолетом и вертолетом. И его сертифицировать на авиационную технику несложно, потому что у меня есть все конструкторские бюро, все лаборатории все испытательные стенды вот странно вот какой-то просто парадокс с нами и даже курс нас пока не сподвиг вот у меня есть целый ряд проектов любопытных ну по людей людей нет получается можно сейчас сделать призыв к аудитории и ребята у кого есть интересные проекты кто готов развивать возглавлять быть федлайнерами тут короче сотрудники нужны партнеры сотрудники команды Ну вот я например такой проект предлагаю я бы с удовольствием Маргарину конкурс. Кто конкурс может... Давайте прямо сейчас, если есть уже понимание. Вот ничего. проект такой: вот сегодня газету Independent, которая интернет-газета, читает 150 миллионов человек, юник-юзеров uh -huh. в месяц. В Америке мы обогнали Англию. Мы стали четвертыми uh -huh. по августу. Мы обогнали Бостон и Лос-Анджелес, и так далее. Что такое английская газета? Ну, с учетом английской журналистики, которой 250 лет, это просто как много книг читаешь одновременно. Вот она просто обо всем пишется жутко интересно. Вот там здоровья и медицины, до там спорта, политики, экономики и так далее. Поэтому, что россияне, что китайцу, что испанцу, что бразильцу там, что, ну, интересно читать английскую газету. Они вот такой толщины, на уикенд они вообще вот такие вот. Это Financial Times вот, приложение воскресное, я прям зачитываюсь когда время есть. Mm -hmm. Почему в России не открыть Индепендент? Нужно посадить там два человека, которые будут местный контент делать. Mm -hmm. Но ну, Я бы, честно говоря, запретил им что-либо писать. Пусть новые газеты пишут про недостатки. Мы будем писать только хвалебные оды. Вот про кры, про Артек там, и так далее. Ну, так я по приколу. Остальное переводить. 80% Индепендент просто переводится и все. И это же можно сделать в Китае, это же можно сделать в Бразилии, это можно сделать на немецком и на французском языке. Мы бы прибавили там ну, еще 100 миллионов человек по месяцу. Mm -hmm. Ну, круто. На самом деле, работа не пыльная. Как чего делать, а? Почему делаете, а? Есть, может, вы... Ну, я, я как бы с этой идеей там ношусь. Моя английская редакция сейчас открылась в Индии, от, открывается в Найроби, в Кении. Но они больше не тянут. Вот они все-таки ленивые англичане. Они, у них пассионарность уже того, mm -hmm. как вот тут Гриша Оветов рассказывал про пассионарность. А у нас пассионарность как раз прет. Если 7%, 7 населения пассионарное, то страна делает рывок. Это mm -hmm. Гумилев. Вот. В этом смысле я еще просто пассионарных людей Но ко мне приходят не те люди Вот у меня здесь кафе «Петрушка» Здорового питания на набережной Но вот все люди, которые, которых я нанимаю на работу Ну кроме вот одной энтузиастки они говорят, зарплату давай, и клиентам заднимцы повернулся. Все, На этом все заканчивается. Да, к тому, что действительно у нас навык работать, он эм, очень сильно, видимо, пострадал. На нас советское время. наемного работника оно присутствует... Ну, наем да, ну это в СССР, так отсидел нахрен, сделал да. вид, что работал, получил бабки, пошел домой. Ну, это что такое? А за, а за выполнение KPI тебе мотивации, бонусы собственник придумает, платить? Да это тебе. не работает. Поэтому, уважаемые предприниматели, бизнесмены, постарайтесь задуматься над тем, как поменять мышление ваших сотрудников для того, чтобы... Для того, чтобы они работали, не слово «работа раб», а зарабатывали деньги за выполненные KPI. Вот ты мне это сделаешь, я тебе заплачу. И тогда его не нужно будет мотивировать, он сам себя будет мотивировать. Сам себя, да можно даже, даже такую модель, вот какой-то француз, кто-то мне недавно сказал вот э, практикует такую модель. Условно, вот, вот у меня есть отель вот этот, он э, способен там приносить при хорошей работе всего коллектива и нормальной маркетинге условно там 15 миллионов долларов в год, мне нужно 5. Угу. Вот мне 5 обеспечьте, 10 забирайте себе Вот я даже такую модель готов предложить да. Газета Индепендент Где 30% продана Саудитам, Саудской Аравии угу. Она как бы при получение дополнительных 10 миллионов юник юзеров в месяц, ну, ясно, зарабатывает там больше. Есть модель. Стоит, ну, пожалуйста, это если кто-то принесет мне 10 миллионов читателей дополнительных в месяц, на любом рынке. У -у -у -у. Причем переводить все можно в России. В России офигенные переводчики качественные, они 3 копейки стоят. У -у -у -у. Можно на китайский переводить, на испанский, на немецкий, на французский а и на русский. Парня, вы сами инвестируете или он со своим капиталом заходит, со своей инфраструктурой? Мы и можем, так так. мы можем, типа, даже франчайз отдать. Какая нам разница? На российский рынок продали франшизу independent. Вы берете наш контент английский, добавляете свой локал контент и сами зарабатываете, а нам платите какой-то роялти. Какие проблемы? -то? Давайте я вашу e-mail оставлю или ссылку на инстаграм. Что есть, что из контактов, чтобы люди писали предложения, связывались. Что можно? Сделать? Давайте инстаграм. Да. Да. Значит, ребят, инстаграм сейчас появится, Александр, здесь вот, вы увидите, это прелести блога. И я оставлю ссылку на почту Александра или помощника, там, менеджера, пишите туда. Вы все хорошо, да, договорились. Евгевич, да? Хорошо, Евгений. Можно ли в России строить бизнес без поддержки власти? Серьезный бизнес. Да можно, можно. Ну можно, можно. лучше иметь поддержку власти. <laughs> как бы быстрее построить. Не, ну можно, ну можно. Ну, просто нужно посылать, так, ну, с характером быть, угу. с яйцами. Хорошим, в хорошем это слово. На самом деле есть такой недостаток российский, что есть всякие организованные банды, куда входят прокурор, ФСБшник, мент, какой-нибудь решалый представитель негативной среды, которые кого-нибудь что-нибудь отбирают или ставят кого-нибудь под крышу. Есть такое явление. С ним надо бороться, Владимир Владимирович. Ну, с другой стороны, они садятся иногда. Баланс важен во всем. Какую книгу можете порекомендовать, по прочитать? "Быковый июнь». О чем она? Ну, прочитайте. Я вот ее обогнал, мне стыдно. Она на самом деле такой... А это, писать, это, раз, а это, это ну, как бы накануне войны, 41-й год, роман. Это художественная литература, да. Я Пелевина еще не прочитал. Я купил айфак. Mm -hmm. Ну, что-то как-то я рецензию Быкова прочитал в новой газете. Как -то мне... Я вообще об обожаю Пелевина, но последние два романа были очень слабых, к сожалению. Mm -hmm. Последний фильм, который вы посмотрели, и остались в восторге. Не знаю. Я с Джейдзеном Стейтоном смотрю, всякую такое Ну, я, честно говоря, досмотрел House of Cards mm -hmm. с Кевином Спейси. Вот э, какой-то сезон. Сейчас новый сезон пошли. Я продолжу. Mm -hmm. Мне нравится, мне нравится. А вот что-то я э, э, эту войну престолов не могу. Mm -hmm. игру престолов. Игра престолов, что-то как-то вот я не могу продраться сквозь первые 4-5 серий. Говорят, надо пройти сквозь них, а дальше там кайф Не обязательно. <laughs> И даже такая шутка. Игра престолов не смотрел, а? пам пам, пам да? <смех> Это модно не смотреть. Сейчас игру. Ну и Breaking Bad на меня произвел неизгладимое а. впечатление. Breaking Bad, конечно. Нас смотрят предприниматели. Вот. Ребята, которые сегодня были здесь, вы их видели. И там у нас там 422 тысячи уже человек. Что вы пожелали? Посоветовали? Ну, чтобы мечты сбывались, например. Вот мне кажется. Вот я вот мечтаю в книжке Охота на банкира, что, что президент даст команду и будет построена государственная политика специальная по возврату 150 миллиардов долларов, которые украли нас Западе спрятали российские банкиры и уехали туда. И мне кажется, это будет. Поэтому я желаю, чтобы у предпринимателей тоже была какая-то мечта реальная. По бизнесу отлично. Бизнес – это офигенная игра. Желательно только, чтобы вы играли в нее, создавая товары и услуги, которые улучшают жизнь других людей. Вот. И это главная была ваша задача. Остальное все там потом придет. Не беспокойтесь. Здорово. Александр, спасибо большое спасибо. за приглашение. Я кайфанул. Я обожаю такие интервью, но они очень редкие, потому что таких спикеров да днем с огнем не сыщешь.